Ребята, первый лайфхак, который завтрашнего дня должен сделать так, что ваша жизнь не будет прежней. Я вам выдаю очень дорогой для меня контент. Очень дорогой. Я его собирала. Это я не где-то нашла эту табличку готовую. Эту табличку я собирала сама потом и кровью. Разными материалами, разными обучениями, огромным количеством тестов. Поэтому используйте ради Бога. Типа клиентов. Одна из быстрых таких набросочек, потому что типы, типы клиентов бывают разные, то есть мы их типируем по разным признакам, по эмоциональному тону, по платежеспособности, те, кто покупает за наличку, те, кто покупают в ипотеку. А здесь на примере возражения я вам покажу, то есть как люди реально отличаются, почему семинары, где вам говорят одно возражение дорого, которое должно спасти вас от всех возражений дорого и помочь вам уладить любую целевую аудиторию. Ребята, это вранье, но не видите же. Вот я хочу сейчас вам показать пример того, как на самом деле это работает, и я думаю, что у вас это откликнется. Первый, начнем разбирать категории людей, самые низкобюджетные, до да самые платежеспособные. Первые ребята, хотят все и на халяву, очень любят на себя, называть себя потенциальным клиентом. У нас здесь две колонки, на что жалуются и чем их заинтересовывать. Жалуются на все, лучше не работать. Быстро проговорю про этих клиентов. Это вот та масса народа, которая идет обычно с расклейки, баннеров и досок объявлений, особенно с объявлений, где указано, что это не агент, что это застройщик или собственник. То есть они могут продолжать с вами общаться. Сбивает с толку то, что когда он узнал, например, что это не собственник и не застройщик, сбивает с толку то, что... А, а почему он перезванивает? А почему он продолжает общаться? Или почему он продолжает брать трубки? Он хочет вытащить максимум информации, максимум внимания, ему это интересно. Все, платить он не будет, он на все жалуется, он обесценивает вас, вашу компанию, все ваши предложения, все, что вы делаете. Ну, то есть, это прям какашка, простите, да? И когда вы работаете с самыми простыми источниками рекламы, где еще не очень четко понятно, кто вы, что вы, какую услугу вы предлагаете, этих ребят может быть до 90-95%, и, конечно же, тогда жизнь в недвижимости, вообще в продажах покажется адом, потому что они просто отвратительные, они могут уничтожить любого человека с любыми намерениями и отводить его от продаж вообще чего угодно. и будешь чувствовать себя просто куском непонятно чего абсолютно ненужного. А, дальше, пошли чуть-чуть выше. Хотят самое дешевое. На что они жалуются? Они же говорят, что дорого, нужно еще дешевле. И жалуются на качество, что качество могло быть лучше, но это не ключевое. Вот сейчас быстро представляем, что это за реальная семья. да Когда мы изучаем людей, то есть мы отучаемся вообще смотреть глазами себя и своих интересов. Для того, чтобы, смотрите, если наши деньги в кармане у наших клиентов, то я должна чьи интересы преследовать, свои или клиентов. То есть он отдаст бабки только в тот момент, когда он поймет, что я ему помогаю, что я решаю его проблему или что я подстраиваюсь под него и делаю так, как ему комфортно. Так вот, это семья. Представим, да, хотят самое дешевое. То есть семья, например, из четырех человек, у которых средний заработок 30 тысяч рублей на всю семью, деньги на объект недвижимости, они нашли случайно, допустим, продалась бабушкина дача, да, или досталось какое-то наследство. То есть первый раз в жизни привалила крупная сумма и, возможно, последний раз. И они это тоже очень хорошо понимают. Именно поэтому они как сумасшедшие, то есть, представляете, они, с одной стороны, очень счастливы, с другой стороны, они безумно за эти деньги трясутся, а... Когда такой клиент попадает, и они попадают часто с помощью досок объявлений к агентам по недвижимости, я видела глаза этих своих стажеров, которые типа, они уже продали квартиру, у них деньги на депозите. Я начинаю спрашивать, что это за клиенты, и понимаю, ну, чувак, это долгая песня. Ну, то есть, если, ну, если не понимать, как с ними работать, их можно закрывать полгода. Хотя у них реально есть деньги, наличные порой есть, и они все равно не закрываются. Они ходят, смотрят, общаются, выбирают, но они не закрываются. И не с вами или не с кем-то другим им страшно потратить эти деньги. И второй момент, почему у них есть, ну, то есть, и вот самый прикол в отношении вот дорого и качества, да, все жалуются на дорогое качество, но все по-разному, и улаживаться это должно по-разному. Вот эти ребята, если говорят, что дорого, для них дорого реально дорого. Их собственный доход семьи не позволяет увеличить сумму, например, допустим, 3 миллиона рублей у них на руках. Но вот они не могут ее сделать даже в 300 превратить, не могут, потому что они даже кредит не могут потянуть, им 30 тысяч на семью еле хватает до конца месяца дожить. Вот поэтому дорого для них реально дорого, ну то есть это то возражение, которое имеет смысл улаживать и нужно под него подстраиваться. Поймите первый момент. Если это люди, которые привыкли покупать самое дешевое, первое, для того, чтобы вам было спокойнее, посмотрите, во что они одеты. Как правило, это одежда отвратительного качества. Это люди, которые покупают все по сейлам. Это люди, которые покупают все в комиссионках. То есть для них вопрос качества, они понимают, что качество не очень. Но им нормально. Они покупают продукты за день до просрочки, потому что они по сейлам. Понимаете? Типа ты сэкономил, значит заработал. Если заработать не получается, Значит, экономия будет поводом заработать и хвалиться, и дать себе подтверждение. Потому что человеку нужно быть правым до последней капли крови, как бы он ни заблуждался. Именно поэтому люди порой отстаивают до победного настолько нелогичные, настолько утопические вещи, которые им самим вредят, но так доказывают, как будто это самое лучшее в их жизни, если отберешь, они умрут. И вы с этим в продажах сталкиваетесь каждый день. И я знаю, что это происходит, потому что я с этим сталкивалась постоянно и продолжаю сталкиваться. Так вот, а качество для них неважно Каким образом эти люди закрываются? То есть, первое, как обрабатывается возражение по поводу качества? То есть, вы спокойно говорите о том, что, слушайте, я вас отлично понимаю. Если вы понимаете, что их кнопка, вот эта жаба, когда я, типа, обманул весь мир тем, что купил дешевле, и я не вот этот идиот, который непонятно за что деньги платят, тогда надите на эту жабу. Вы поймите, что у каждого клиента есть ахиллесовая пята, нажимая на которую, он действует, он делает то, что вам нужно делать. И второй момент, на понижение цены всегда очень хорошо играть, то есть найти цену, чуть, если есть такая возможность, при условии, что у них очень низкие бюджеты, не всегда такая возможность есть, но если вдруг вы можете найти хотя бы на 100 или 200 тысяч дешевле, находите смело, потому что это единственный ускоритель этой сделки, единственный, это единственный тип людей, которых нужно понижать по бюджету, чтобы э, у, э, ускорить их, чтобы сделка состоялась, потому что они очень, э, они в зоне риска на обход, и по вполне себе объективным причинам. Стоимость комиссии в среднем 80-100-120 тысяч рублей, это 4-5-6 их зарплат. То есть в этом случае, конечно, легко обойти и легко пойти на сделку с совестью. Но когда вы ему экономите денег больше, чем он вам платит, или чем вам платит, например, застройщик или собственник, и он это понимает, он э, будет понимать выгоду работы с вами. Поэтому если такая возможность есть, смело действуйте. На вашей комиссии это до 5000 рублей вы потеряете, но вы получите сделку и получите быстро. А еще очень прикольная тема. А они получают эти деньги и порой перекладываются в другую квартиру, потому что это больше нужда, а есть желание опять же эту фишку я нашла в одном из обучений там одно вот вот эта фишка стоила всего моего обучения это была тогда тоже поездка тоже за границей и когда я поняла что на самом деле когда к человеку попадает большая сумма денег не заработанная собственно он начинает а, с ума сходить что хочется все купить и у них начинает столько идей и они вот в этой попытке сэкономить, то есть на самом деле, что я выяснила, что при попытке сэкономить они и тянут это время при наличии денег. То есть они все надеются и ищут, надеются и ищут, надеются и не ищут. И пытаются сэкономить не ради даже объекта недвижимости, а ради вот этих плюшек. Вы поймите, что изучая людей, вы наткнетесь на то, что 80% тех, с кем вы работаете, общаетесь, нелогичны. Если вы думаете, что вы аргументами и фактами их заваливаете, сколько раз вы говорили клиенту, что сейчас, слушайте, это лучшая квартира, вы приводили примеры, вы показывали статистику, вы сравнивали квартиры, вы показывали, что он теряет деньги, вы показывали офигенную скидку, и он при этом сидел с очень умным лицом, говорил, я все понимаю, но мы пока не готовы. И ты понимаешь, что вы не слышите меня, что ли, или в чем дело? То есть у вас же много опыта на тему того, что логические методы работают с единицами. У всех остальных какие-то очень странные идеи, почему они вдруг начинают действовать или почему они вдруг останавливаются. И это надо изучать. Так, сейчас еще один тип клиента разберем. Ребята под, по вопросу цена-качество. Вот очень прикольные чуваки на самом деле. И они достаточно адекватно выглядят. Кажется, что это такой нормальный клиент. Он говорит, слушайте, мне не нужно самое дешевое. Мне нужно, чтобы оно было качественное, и мне нужно, чтобы оно мне ну, подходило по цене, чтобы вот цена-качество была равно. Но проблема состоит в том, и она не прекращается практически всю сделку, сейчас покажу, что цена могла бы быть ниже, а качество могло бы быть лучше. Но нету идеального варианта цена качества. Они общаются, они смотрят, они не настаивают на самой дешевой цене, но идеально им ничего не подходит. Все время что-то надо поменять. Пришлите еще, пришлите еще варианты, пришлите еще. Надо еще посмотреть, еще посмотреть. Ну, нам надо подумать, переспать. А давайте я теперь с женой приду. И это какой-то вечный кайф, когда ты ходишь с ними, ходишь, ходишь. И уже в какой-то момент думаешь, боже мой, мне уже даже деньги не нужны. Просто разродись, мне интересно. А, то есть он хочет, этот клиент, чтобы была цена равно качество. Вот вопрос. Он сравнивает, смотрите, если у вас, как у агента, есть, ну вот, ваши реальные объекты недвижимости. Ну, то есть, что на самом деле существует на рынке? Вы выбираете, из чего цена равно качество, из того, что есть на рынке. А теперь мы смотрим на наш рисунок и из чего он выбирает цена качества. из того, что у него в башке. Он не обладает теми знаниями, которыми обладаете вы. Он не сориентирован по рынку настолько, чтобы понять, что то, что вы предлагаете, это действительно лучшее, что есть сегодня за эти деньги. У него в голове сидит идея, что для него равно цена-качество. То есть он представил себе картинку. Он представил, что у него вот есть, что, наверное, столько денег это может стоить. И это бы было нормально. Обычно это как, я бы заплатил за это столько денег. Ох, спасибо, барин, что вы решили до нас с зайти со своими деньгами, да. Особенно это впечатлит какого-нибудь самого крупного застройщика в вашем городе, что вряд ли, да. И а, в этот момент он все время сравнивает со своей картинкой. Постолку-поскольку в сделке о том, что на самом деле сидит у него в голове. О том, что как формировалась эта идея, о том, что на самом деле его толкает, разговоров вообще не велось, все ваши предложения не являются идеальными, хоть вы застрелитесь.